Давайте как-то в таком режиме, знаете, в свободном, если хотите, там что-то по пообщаться с нами, чтобы мы меньше пели и больше трендели, мы можем и так тоже. А, если нет, вот, да. поехали. Все теории ошибочны, и любая практика врет. Справедливость и объективность ведут в никуда. Все равно кому-то нравится и за душу берет. Полная фигня, полная туфта, полная байда. Что бы ты ни делал, плохо или хорошо, Ты раздражаешь и злишь Не стою Вселенной, и у Бога не стой над душой Всем не угодишь, всем не угодишь, всем не угодишь Не стою Вселенной, и у Бога не стой над душой Всем не угодишь, всем не угодишь, всем не угодишь Сиди, не плачь. Каждый кому-то нужен, как веревки крюк. Так что любой палач, доносчик или стукач. Для кого-то сын, для кого-то муж, для кого-то друг. Выучи наизусть и повторяй везде и всегда про себя, даже если давно уже спишь, слезы, кровь и пот и прочее тоже вода. Всем не угодишь, всем не угодишь, всем не угодишь. Слезы, пот и кровь и прочее это тоже вода. Всем не угодишь, всем не угодишь, всем не угодишь.